Привет, это Дуся, ну. А я Дуся, а бля... дай мне О, Люся. Ну ладно, ебать. Нет, не отдам. Ну пожалуйста, ну дай мне мою А ты хорошо попросил. Пожалуйста, Люся, ну дай мне моё А дай мне ебало. Пожалуйста. Ну ладно, если он так просит, то ладно тогда. привет с вами Юся и это наш второй выпуск я так, так, Юся из передачи Улеттв на канале Саша Кейс. сегодня мы сегодня мы вам покажем новую нашу рубрику передать пистолет Берем пистолет этот и, как когда, когда вы заебаетесь и пиздечку не всякую, вы просто передаете его, его другу и друг начинает пиздеть ну сегодня у нас в гостях Дуся Дуся одевай свои ебало Тут удала, одевай. И так передаем этот пицу. Вот. Люся. Люся, приветствую. Люся. Я одел свои бани, и теперь меня сотки сдали. Короче, я хочу рассказать про один момент в жизни. Короче, один момент. Ой, плюс. смотри, Ой, Макаров, как короче, удобно. смотрите, какой у нас Макаров, нахуй, у нас крутой Макаров, сэк. у нас Макаров, нахуй, и пистолет, и зажигалка, бля. это в натуре крутая вещь, короче, я хочу рассказать о Путине как его зовут я хуй его знаю короче Владимир, как Владимир спасибо Люся ты меня выручила. по отчеству каковик, как и как. Владимир Кикаковик короче я хочу обратиться потому что он поступает очень некрасиво он делает такую хуйню что даже не налажит мне блять на мою ёбаную а Люся тем более блять мы короче Нахуй. <как> Понятно. Короче, он, <как> блять, я его завалил этого макарона. Да? Что серьезно? Короче. <как> И <как> блять. <как> Ха-ха. Ну-ка под передро сайте, но вы понимаете, Короче, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Это было не Короче, я сейчас хочу сказать. Такие красивые очень слома. Фу,